Это сейчас светлое время суток. Перейти по нерегулируемому переходу напротив ТРЦ планеты не составляет труда. Пешеходы отчетливо заметны и машины хорошо видны. А вот с наступлением сумерок остаются видны лишь автомобильные фары. Пешеходы вместе с так называемой «зеброй» погружаются во мрак. Разглядеть их силуэт заранее невозможно, а это значит избежать аварий на этом неосвещенном участке дороги сложно. Он не освещается. Его надо освещать. Здесь очень много бывает аварий. Я вот живу рядом и видно, как здесь происходят аварии. Его надо просто, чтобы здесь были фонари. Поэтому был бы пешеходный переход безопасным это днем, а вечером им тоже трудно видеть. Ремонт этой части дороги был завершен еще летом. На одном из выездных совещаний присутствовал и координатор Красноярского отделения Федерации автомобилистов России. Егор Фраов сразу обратил внимание, ТРЦ ⁇ Планета ⁇ объект большой и популярный среди жителей, а освещения перед ним нет. Однако власти его заверили, все будет. Когда мы задали этот вопрос нам э, в управлении дорог, сообщили о том, что, ну, все-таки пусть водители пользуются правилами наружного движения, а по ГОСТу мы не стали переносить, потому что, во-первых, у нас не предусматривалась сметная документация. А Во-вторых, просто не хотели переносить из-за того, что ранее существующий островок не хотели переделывать. Это является халатным отношением к своей работе. По нормам на пешеходных переходах уровень освещенности должен быть на 30% больше, чем дороги. Однако в этом случае, получается, правила не действуют. За прошедший год на этом участке было совершено 9 ДТП, из них 6 с наездом на пешеходов. Светом обязательно должен быть, об этом мы информируем Департамент Городского хозяйства неоднократно за отсутствие освещения на данном участке департамент городского хозяйства как юридическое лицо был привлечен к административной ответственности. Ну, в настоящее время этот штраф обжалуется. Ну и в дальнейшем, как уже судебное решение будет, посмотрим, какие они работают. При этих условиях, когда освещения на пешеходном переходе нет, естественно, возникает опасность наезда транспортных средств на пешеходов из-за того, что водитель не в состоянии своевременно обнаружить пешехода на проезжей части, который переходит в данном месте дорогу. В департаменте городского хозяйства рассказали, установка освещения предусмотрена, но не в этом году. Ведь сейчас все работы делаются комплексно. И для начала нужно реконструировать всю улицу Алексеева. положить дорожное полотно, установить лавочки, и благородить близлежащую территорию, как сделали на Молокова, А уж потом заниматься светом. Этот участок был обустроен, но там был проведен так называемый аварийно-восстановительный ремонт. То есть там, по сути, уложено асфальтобетонное покрытие, верхняя его часть. Но а, строить... Устанавливать освещение, столбы освещения только напротив планеты, но это нецелесообразно. Там сети нужно кинуть полностью на том участке улицы Алексеева, где их нет. Однако проблему решить можно. Достаточно установить знак пешеходного перехода по требованию, например, солнечной батареи. Вот может в бюджете города найдутся на это деньги. Яна Басас, Михаил Ткачук, Алексей Егоров, Афондова, Новости.